Здравствуйте дорогие друзья И сегодня весенним днем мы решили намыть наш Дастер, который не мылся целую зиму Для этого мы купили химию, которую мы нанесем только на половину автомобиля Другую же часть автомобиля мы намоем привычным нам способом из Керхера Сухая химчистка не помогла, поэтому сейчас мы левую сторону будем мыть просто водой, а правую водой с пенкой. друзья, полностью автомобиль отмыть нам так и не удалось. Автомобиль действительно был сильно загрязненный, и та сторона, которая была намыта чисто водой, не отмылась. Та сторона, которая была намыта активной пенкой и водой, отмылась на ура. Поэтому я рекомендую вам все-таки использовать пену при мойке своего автомобиля. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и мы продолжим снимать ролики для вас. Дальше будет интересней. Пока! to hear